Итак, доброе утро. У нас сегодня с вами лекция посвящена налогу на имущество организации и немножко изменений по земельному налогу. Я хотела поговорить о налоге на имущество организаций с точки зрения нововведений в бухгалтерском учете, которые, безусловно, затрагивают этот налог. Но также они затрагивают налог на прибыль, то есть мы еще немножко вернемся с вами к прежней теме вот и посмотрим, безусловно, все изменения, которые у нас предусмотрены. ФСБУ 5, 6, 25 и 26. Итак, что касается материально-производственных запасов, то ФСБУ 5 вступила в силу с 1 января 2021 года а по основным средствам и по капитальным вложениям ФСБУ-6 и 26, соответственно, вступили, строго говоря, с 1 января 2022 года. Но можно было их начать применять раньше. И очень многие бухгалтеры так и сделали, то есть начали их применять раньше, в связи с тем, что сейчас нет установленного строгого лимита стоимостного, между МПЗ и основными средствами. Его убрали. Вот эти 40 тысяч рублей, которые все время там были в ПБУ-6, в новых ФСБУ уже нет. И поэтому можно устанавливать лимит в учетной политике. Причем какой хотите. Хотите тысячу рублей, хотите там 100 тысяч рублей, большинство из нас устанавливает, как в налоговом учете или миллион рублей хотите, вот, то есть любой лимит можно установить в учетной политике. А вот эти приказы 119, 135, 91 приказы Минфина отменяются с 22 года. Но некоторые моменты мы все-таки можем оттуда брать, интересные, например, в связи с переоценкой основных средств, в 91 приказе есть чудесные примеры с цифрами, с проводками, каким образом проводить переоценку нам основных средств. Это, безусловно, важно для налога на имущество, особенно до оценка. Вот, налоговые органы могут прийти и поинтересоваться, почему вы так давно не переоценивали свою недвижимость, вот, которая облагается по остаточной стоимости. И э, поэтому приказы эти не надо списывать в утиль, надо э, из 91 приказа я вам рекомендую скачать вот этот пункт 48, э, что касается переоценки основных средств, э, сохранить его для себя где-то в компьютере, вот чтобы он у вас всегда был перед глазами, потому что в новых ФСБУ никаких проводок и примеров нет. Одно сплошное МСФО, одна сплошная профессиональное суждение, анархия мать-порядка, как я это называю. Вот, то есть как хотите, так и видите. А вот эта фраза о том, что запасы используются менее 12 месяцев или одного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, она лежит на поверхности, что называется. То есть в сложные вещи, там, например, как учитывать скидки по МПЗ, как производить тоже проверку на обесценение и так далее? Налоговики не лезут, они туда не смотрят, потому что это очень сложно. А с точки зрения штрафов ноль, никаких штрафов нет. Вот. А вот эта фраза, она действительно на поверхности то есть здесь налоговики могут поинтересоваться. А почему вы на десятом счете по-прежнему учитываете спецодежду, например? или почему вы на десятом счете учитываете малоценные основные средства, например, оргтехнику, компьютеры, офисную мебель и так далее. Мы не имеем права больше учитывать на десятом счете то, что служит больше года. Мы должны это все списывать сразу в расходы, и на 1 января 2021 года даже их можно было списать вообще на 84-й счет. Всю эту спецодежду, малооценку и так далее. Вот. Но Мы сегодня говорим о налоге на имущество, поэтому о ФСБУ-5 я хотела только вот пару слов буквально сказать. В основном это ФСБУ-6, то, что касается основных средств. Из перечня основных признаков основных средств убрали условие, что актив не должен быть предназначен для продажи. Добавили активы для охраны окружающей среды, и если актив утрачивает признаки основного средства, его надо переквалифицировать в другой актив. И, например, если решили его продать, то в состав долгосрочных активов продажи. Насколько я помню, такое условие было всегда. То есть здесь ничего нового. Вот новшество отмена лимита, об этом я уже сказала. И, кстати, если вам нужна вот эта малоценка, если вы хотите ее контролировать, вы можете ее учитывать на забалансовом счете. Ради бога, это не запрещено. Определение инвентарного объекта не изменили. То есть несколько частей одного объекта с разными сроками. Например, у нас есть здание, а в здании есть лифт. И мы учитываем здание и лифт как отдельные инвентарные объекты. Естественно, это правильно, потому что они имеют очень значительно разные сроки полезного использования. И если мы их учли как отдельные объекты, то замена лифта будет отражаться через 0,1 счет. А если мы учтем лифт и здание как один инвентарный объект, Тогда замену лифта останется проводить только через ремонт, то есть через текущие затраты. Дебит 26, там, допустим, или дебит 20, кредит 60. А в группы надо объединять объекты одного вида, которые используются схожим образом. Для групп установлен единый способ последующей оценки по первоначальной или переоцененной стоимости. В отдельной группе надо учитывать инвестиционную недвижимость для сдачи в аренду. Вот это тоже не новое для нас правило, потому что переоценка была всегда у нас в ПБУ-6. Вот и еще раз вам напоминаю, что по поводу переоценки лучше всего написано в пункте 48 приказа Минфина номер 91Н, который ныне отменен но его можно, безусловно, использовать в работе, вот этот пункт 48-й, там написано, как учитывать переоценку, когда она учитывается на 83-м счете, а когда на 91-м счете, обычно до оценка идет на 83-й, а оценка на 91-й. Но это в зависимости от ситуации, конечно. Вот. Поэтому надо посмотреть. 48-й пункт обязательно, кто собирается переоценивать основные средства. А переоценка, кстати, это по желанию производится. То есть это не обязательное мероприятие. Но если один раз переоценили, тут как всегда, дальше будете переоценивать регулярно. Но инвестиционную недвижимость мы тоже учитывали обычно на 0,3 счете, то есть отдельно. Основные средства по-прежнему принимаются к учету по первоначальной стоимости, то есть здесь ничего не изменилось. Порядок определения срока амортизации не изменился. Нет правила о, передаче, о пересчете срока из-за реконструкции или модернизации, но есть возможность пересмотреть срок каждый год, если он перестал соответствовать условиям использования. Сейчас я вам в примере покажу. Амортизацию можно начинать с самого начала, то есть приемки основного средства, а можно со следующего месяца. И я думаю, что большинство из нас в учетной политике избрали именно такой вариант с первого числа следующего месяца. Почему? Потому что в налоговом учете амортизация начисляется именно так. То есть с первого числа следующего месяца после приемки. Способ по сумме чисел лет убрали, но остальные способы остались. И новые термины для нас, абсолютно новые термины, это балансовая стоимость, а это прежняя остаточная стоимость. То есть раньше мы называли остаточной, теперь называем балансовой. И совсем новая для нас терминология это ликвидационная стоимость. Но о ней я тоже сейчас обязательно расскажу. Амортизация не приостанавливается. Исключение ситуации, когда ликвидационная стоимость равна или превышает балансовую. И вот по пункту 13 ФСБУ-6 после признания в учете организация оценивает группу одним из двух способов. По первоначальной или по переоцененной стоимости. То есть, как я уже сказала, Проводить переоценку или нет, это нам решать. То есть это наше право законное, мы можем дооценивать основные средства, можем их уценивать. И особенно для налога на имущество здесь риск есть. Еще раз повторю, что если у вас есть недвижимость на балансе, и вы ее не дооцениваете периодически, до рыночной стоимости, как здесь написано, справедливая стоимость. Ну что такое для нас с вами справедливая стоимость? Ну, безусловно, это рыночная стоимость или экспертная стоимость, как мы ее еще называем. То есть мы приглашаем эксперта, эксперт за определенную плату оценивает нам текущую справедливую стоимость этого основного средства. Сейчас профессия эксперта буквально... Очень востребовано, потому что действительно бухучет бух, бух невозможен без участия этой замечательной специальности, без участия эксперта. При желании можно проводить переоценку даже каждый месяц. То есть чаще одного раза в год. Вот. Но если, еще раз повторяю, если вы не считаете нужным проводить переоценку, вы можете ее не производить. Не, не производить. А про проверку на обесценение я еще сегодня скажу обязательно, покажу. А вот амортизация как сейчас исчисляется? Как балансовая стоимость, минус ликвидационная стоимость, делить на оставшийся срок. Но если рассмотреть элементарный пример, первоначальная стоимость равна 360 тысяч, ликвидационная стоимость 60 тысяч и срок 3 года, но это явно не недвижимость, это какое-то оборудование наверняка. В первый год мы из первоначальной вычитаем ликвидационную, делим на три года, получаем 100 тысяч. Второй год мы также из балансовой стоимости вычитаем ликвидационную, делим на 2 оставшихся года, тоже 100 тысяч получаем. И третий год также вычитаем из балансовой стоимости, балансовая, напоминаю, это первоначальная минус амортизация. Вычитаем ликвидационную, получаем та, те же 100 тысяч. То есть делим уже на один год, вот, на единицу. Вот, то есть если все просто, то есть если мы не, не считаем нужным пересчитывать ликвидационную стоимость и не считаем нужным пересчитывать срок использования объекта, то все будет как раньше. То есть линейный способ он и есть линейный способ. То есть 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Так, как всегда это было. А вот этот пункт 31, любимый всеми бухгалтерами, как только он появился, все бухгалтеры за него как-то вот ухватились, как за спасательный круг. Если ликвидационная стоимость не может быть достоверно определена, она равняется нулю. Вот так. То есть, если вы считаете, что вы строите, допустим, здание э, или какой-то объект серьезный, вот, покупаете, приобретаете на 20 лет, на 40 лет, на 100 лет, как вы можете э, с большой долей вероятности, как может эксперт даже за большие деньги определить эту самую ликвидационную стоимость? Но это нереально просто. Одно дело, если это касается оборудования, вот на три года мы его закупаем, вот, там ликвидационную стоимость можно определить, но если там на 20, на 40, на 100 лет, то ликвидационная стоимость не определяется, то есть она равняется нулю. Потом может ее, наши последователи могут ее пересматривать, бога ради, опять же с помощью экспертов, вот, и ее уже где-то на конечном этапе использования этого здания определить все-таки. Вот. Здесь рисков нет никаких с точки зрения налога на имущество, потому что налоговые органы, они не будут приглашать экспертов, я вас уверяю, для того, чтобы определять нашу ликвидационную стоимость. А теперь, что касается проверки на обесценение. Я считаю это требование избыточным. Вот как говорят да, в законе, требование избыточное. Почему? Значит, давайте прочитаем сначала. Организация должна регулярно проверять основное средство на обесценение в соответствии с МСФО 36. То есть у нас даже правил нет в ФСБУ. Мы должны обращаться к МСФО, обесценение активов. К признакам обесценения активов относятся, например, их физический или моральный износ, неблагоприятная рыночная конъюнктура, или ликвидация направления бизнеса, для которого он приобретался. А при проверке на обесценение актива нужно оценить две величины. Первая справедливая стоимость, ну я о ней уже говорила, это наша э, обычно рыночная стоимость или экспертная оценка. И ожидаемый денежный поток от его использования. Вот для того, чтобы этот э, параметр определить, тут одним экспертом не обойтись. Тут должен математик работать, очень серьезный, вот, чтобы этот ожидаемый денежный поток вычислить. Сами мы точно не справимся с этим. А стоимость объекта основных средств доводится до наибольшей из этих оценок. Обесценение основного средства относится на прочие расходы. То есть проводка, в отличие от переоценки, где задействуется ноль первый счет, Здесь при проверке на обесценение проводку рекомендуют дебет 91.2, кредит 0.2. Малые предприятия, кстати, не подлежащие аудиту, мы в прошлый раз о них говорили, так называемые упрощенцы бухгалтерские, вот, которые, там, у которых меньше 100 человек, и у которых меньше 800, 800 миллионов выручка за прошлый год без НДС, они могут не переоценивать основные средства, то есть не проверять на обесценение. А почему я считаю это требование избыточным? Дело в том, что в ФСБУ-6 предусмотрена переоценка. Предусмотрена переоценка по желанию организации. Спрашивается, зачем еще обязательно проверять на обесценение. Вот этого я не понимаю. То есть мы и так, если мы решаем делать переоценку, мы и так его проверяем на обесценение, так или иначе, на соответствие справедливой стоимости. Вот. Почему мы должны еще какую-то проверку делать на обесценение? Вот я не понимаю, зачем вот эти избыточные требования, извините, напихали в это ФСБУ-6. Что касается налога на имущество. Сейчас мы говорим сегодня о налоге на имущество. Какие риски? Какие риски связаны вот с этой проверкой на обесценение? Никаких. Я вам абсолютно твердо заявляю, что никаких рисков с точки зрения налога на имущество здесь нет. Потому что здесь проверка не на Увеличение стоимости проводится, а наоборот, на обесценение. И если мы не будем эту проверку проводить, то налоговые органы ничего нам не скажут плохого. Вот, то есть мы не уменьшаем их стоимость. Мы продолжаем платить налог на имущество, если мы платим ее с остаточной стоимости, мы продолжаем платить как раньше. А если мы будем обесценивать объект, периодически то налог на имущество будет уменьшаться с остаточной стоимости. Вы помните, да, что налог на имущество может исчисляться либо с остаточной стоимости, либо с кадастровой стоимости. Но с кадастровой стоимости сейчас на себя взяли труд налоговые органы сами исчислять налог по кадастровой стоимости, то есть мы даже не сдаем декларацию по кадастровой стоимости, все делают сами налоговые органы, а мы только исчисляем налог с остаточной стоимости. Поэтому, естественно, нас интересуют и нас, и наших проверяющих, интересуют счета 0.1 и 0.2 с той точки зрения, насколько они могут облагаться налогом на имущество. 0,1 и 0,2 счета. Вот. Поэтому мы и говорим сегодня об основных средствах. И очень хотелось бы вам напомнить про вот этот пункт 10. Вот это очень серьезно с точки зрения рисков по налогу на имущество. Итак, существенные затраты на проведение ремонтов основных средств с частотой, более 12 месяцев или обычного операционного цикла более 12 месяцев признаются самостоятельными активами. То есть это, конечно, капитальный ремонт. Речь идет о капитальном ремонте. Если у нас, допустим, есть офис, и мы периодически, ну, допустим, раз в 5 лет проводим серьезный капитальный ремонт, то есть затрагиваем стены, полы, потолки, двери, окна. Большие такие затраты. Причем существенность затрат определяется нами самостоятельно. То есть никто нам их не диктует, эту существенность затрат. Можно ее определять в абсолютных или в относительных показателях. Например, не более 1 миллиона рублей, либо более 10% от первоначальной стоимости. Капитализация таких затрат производится не в форме увеличения первоначальной стоимости, а в форме самостоятельного инвентарного объекта. Вот это новшество, такого еще не было. Это мне при... видится что-то шарообразное такое, вот, понимаете, сфера какая-то. То есть мы раз в пять лет ремонтируем наш офис. На существенную сумму, то есть уровень существенности мы сами установили, скажем, больше миллиона рублей, и вот на эту существенную сумму мы э, ремонтируем наш офис. У нас не капитализируются затраты, то есть э, не увеличивают первоначальную стоимость этого офиса. У нас создается новый инвентарный объект что касается срока этого инвентарного объекта, то он устанавливается, исходя из ожидаемой выгоды, как минимум срок должен быть равен межремонтному периоду. Допустим, если мы ремонтируем раз в 5 лет офис, то срок этого, этой ожидаемой выгоды устанавливается на 5 лет. Если затраты несущественны, но капитальный ремонт качественно улучшает характеристики объекта, то первоначальная стоимость увеличивается на сумму этих затрат. Это уже другой случай, понимаете, это уже другой случай, когда несущественные затраты, по нашему критерию существенности, несущественные затраты увеличивают, тем не менее, первоначальную стоимость основного средства. Я здесь могу привести в пример батарею отопления, еще одну, которую мы врезаем в нашу систему отопления. То есть стоит эта железяка обычно недорого вместе с работами. То есть это явно меньше одного миллиона рублей. Вот. Но поскольку в офисе нашем станет суше и теплее, то есть изменится качественно характеристики помещения, качественно изменятся характеристики, то мы эту батарею относим на 0,1, но не в виде отдельного объекта, а она увеличивает у нас первоначальную стоимость. То есть вы скажете, по сути разница небольшая что отдельный объект, вот этот шарообразный, вот представьте себе что-то, нечто такое шарообразное, новый объект, который называется ремонт офиса. И вот эта батарея, которая 0108 тоже, но она не отдельным объектом, она просто увеличивает первоначальную стоимость. Причем срок, как мы с вами только что посмотрели, не пересматривается при модернизации и реконструкции. То есть срок не увеличивается, не уменьшается. Вот, То есть мы рассмотрели с вами два варианта создания нового, так скажем, 0 ,1, увеличения 0,1 счета, что, безусловно, не может не влиять на налог на имущество. Срочный ремонт, ну как обычно, на текущие затраты. То есть что такое срочный ремонт? Это те затраты, которые, во-первых, несущественны, не дотягивают до уровня, и, во-вторых, это что-то единичное и не влияющее на технические характеристики. То есть у обои переклеили, или полы поменяли отдельно, или дверь поменяли, или окно поменяли. Вот это отдельные затраты, которые в совокупности несущественны, это просто ремонт, срочный ремонт, это 2060. А причем посмотрите, что написано здесь, очень важная вещь. Налог на имущество по улучшениям в недвижимости исчисляется с остаточной стоимости инвентарного объекта, даже если сама недвижимость облагается по кадастровой стоимости. Вот такое влияние оказывает сейчас капитальный ремонт, существенный, повторяю, на налог на имущество. То есть офисы, допустим, в Москве, в других крупных регионах, у нас офисы облагаются по кадастровой стоимости, сами офисы, принадлежащие нам на праве собственности. А вот улучшение в этих офисах, вот эти шарообразные ремонты, они у нас учитываются на 0,1 и облагаются налогом по остаточной стоимости. То есть вывод какой можно сделать? Как можно больше установить уровень существенности, чтобы как можно меньше с этим сталкиваться. А уровень существенности затрат, повторяю, это ваше личное дело. Здесь никто вам не указывает какую существенность затрат вам устанавливать. Хотите, 10 миллионов установите, и никогда вы этот ремонт офиса не учтете как э, отдельный инвентарный объект, потому что такой ремонт на 10 миллионов я себе не представляю, что можно сделать в офисе. Вот, поэтому устанавливайте предел э, сами существенности затрат, и смотрите, но если это что-то, меняющее характеристики, ну, допустим, берем не недвижимость, а берем автомобиль. Допустим, замена кузова никак не влияет на технические характеристики, а замена двигателя в автомобиле, безусловно, улучшает его характеристики. Поэтому вот от, от этого и надо, из, из этого и надо исходить, что это 0,1 или это 20 Вообще арбитражная практика самая, что ни на есть, разнообразная по вот этому вопросу 20 или 01. Что касается ФСБУ 26, то это учет капитальных вложений. В качестве капитальных вложений учитывается приобретение, создание, улучшение, восстановление основных средств. Капитальные вложения признаются в момент когда компания понесла затраты. А если высока вероятность получения экономической выгоды в будущем в течение более 12 месяцев или обычного операционного цикла более 12 месяцев. И сумму затрат можно определить. А капитальные вложения после их завершения признаются основными средствами. То есть это 0,108. Если капитальные вложения начали эксплуатировать, в основную средства включают эту часть. Если капитальные вложения выбывают и не могут приносить экономическую выгоду, их списывают с учета. В сумму фактических затрат включают. Оплата поставщику, то есть это 0,860. Стоимость актива, списанная с учетом использования этих активов при осуществлении капитальных вложений. Ну вы спросите, что это за фраза такая витиеватая. Это плохой перевод с английского на русский. 0802. Это амортизация подъемного крана или другой какой-то строительной техники. Затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, используемых при осуществлении капитальных вложений, текущий ремонт даже этих активов, все идет на 08 пока здание строится, ремонт техники относится не на затраты текущие, а включаются в стоимость основного будущего основного средства. Зарплата и любые другие вознаграждения работникам, труд которых используется, дебет 08, кредит 7069. Связаны с осуществлением капитальных вложений проценты а которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива 0867. И вот это, обратите внимание, оценочное обязательство, в том числе будущий демонтаж, утилизация имущества и охрана окружающей среды и возникшей в связи с использованием труд работников. Может быть использована проводка 908. Кредит 96. То есть мы строим здание. И уже сейчас на этапе строительства мы должны заложить в эту стоимость какой-то оценочный резерв равный сумме будущего демонтажа и утилизации. То есть мы сейчас, когда строим это здание на 100 лет, мы должны предположить, как, как, во сколько нам или не нам, конечно, мы не доживем а кому-то за кому-то там, я не знаю, через нашим последователям через 200 лет установить это самое оценочное обязательство. Каким образом, я не понимаю, вот сейчас мы можем это установить. То есть это не непередаваемо, вот то, что переводят у нас с английского на русский, совершенно не, заб, не задумываясь о том, как это вот ложится на нашу российскую действительность. А ведь смотрите, откуда это пришло наверняка? Это пришло наверняка из Европы. Потому что Европа маленькая. Там каждый квадратный метр площади на учете Золотой буквально этот квадратный метр. Вот. Поэтому они, когда строят, у них специальные есть методики, у них есть оценка вот этих оценочных резервов которые составляют будущий демонтаж и, извините меня, пруд с лебедями, который будет на этом месте через сто лет. Они все это вынуждены рассчитывать, потому что у них каждый квадратный метр площади на вес золота. А у нас, извините, просторы, пространство. Я еду в Люберце, когда я 5 минут, маршрутка едет мимо, обрушающийся, разрушающийся уже 20 лет, я это наблюдаю, картину, промзона. вот Бывший завод какой-то там был построен еще до революции, наверное. И вот он сейчас разрушается, понимаете? Вот может быть я его наблюдаю 20 лет, а может он там 60 лет уже разрушается. И никому дела нет, понимаете? Никто там не будет. Прут с лебедями срочно разбивать там и так далее. То есть мы себе можем это позволить. Понимаете, у нас таких промзон заброшенных по всей стране, я не знаю сколько, но много. Вот. Поэтому как мы можем, вот на этапе строительства, у нас даже методик таких нет. А сейчас нам не с кем даже посоветоваться. Мы с Европой поссорились, понимаете. Вот. И я считаю, что даже если кто-то вот придет, эксперт, допустим, серьезный, иностранный дядечка придет с портфелем в очках, скажет, что я вам эту сумму рассчитаю вот за такое денежное вознаграждение. Вот. Как ее проверить? То есть из налоговой придет тоже дядечка и скажет, а откуда вы эту сумму взяли? А вот там эксперт рассчитал, вот экспертное подтверждение. Вот, ну хорошо, а, а как он проверит? Он никак не проверит эту сумму. Но с точки зрения налога на имущество, опять же, здесь риск определенный есть. То есть налоговая может настаивать на том, чтобы мы как-то определили эту сумму. Но я считаю, я все сказала, делайте выводы по поводу вот этих экспертных заключений, делайте выводы сами. Вот, то, что проверить это никак невозможно. И еще я хочу пару слов сказать о налоге на прибыль. Статья 257 Налогового кодекса говорит о том, что в стоимость основного средства включается сумма всех фактических затрат. Всех затрат, связанных с приобретением. А кроме НДС, то есть мы можем с вами включить все, что я здесь перечислила, и амортизацию подъемного крана, и ремонт подъемного крана, и зарплату крановщика, и эм, другие затраты, то есть проценты какие-нибудь по кредиту. Мы можем все это включить в налоговую стоимость. Но если мы попытаемся в налоговую стоимость включить вот этот оценочный резерв, не пойми, как определенный, явно налоговая инспекция будет против. Явно будет против. То есть, понимаете, с точки зрения одного налога, они будут на этом настаивать, что мы должны этот оценочный резерв определить. А с точки зрения другого налога, налога на прибыль, они, конечно, не дадут нам его амортизировать. Они скажут, извините, это нечто эфемерное. Как вы можете это амортизировать? Это не затрата, а это какая-то непонятно какая оценка экспертная. Вот. Поэтому, если вы даже пойдете по этому пути, то есть пригласите эксперта, он вам определит стоимость этого оценочного резерва, ни в коем случае не включайте в налоговую стоимость. Мой вам совет. Потому что амортизировать это все равно вам не дадут. А Переходим к ФСБУ 25 аренда. Чем оно, собственно, мне так не нравится? Ну, во-первых, там напихали, извините за выражение, высшей математики, с вот, которой, опять же, без посторонней помощи, без помощи экспертов, каких-то математиков нам не справится. А Во-вторых, то, что арендатор ставит объект на 0 первый счет. Это у меня лично сразу породило некоторые вопросы по налогу на имущество. Когда я это прочитала впервые в 2018 году, я не поняла вообще. Арендодатель не должен списывать основное средство со своего баланса. С какой стати он его должен списывать? При обычной аренде, если не брать лизинг, а брать обычную аренду. У арендодателя таким образом объект остается на балансе. Арендатор его тоже ставит на баланс. Главу 30 вот по налогу на имущество я прочитала раз 15, наверное. Это место, которое касается 0-1 счета и налога на имущество. И сделала вывод, что как вы не назовите это ППА, ППБ, ППВ, оно все равно будет облагаться налогом если в закон не внести соответствующие поправки. И я тогда в 2018 году везде на всех углах об этом кричала, хотя никто меня не слушал, аудиторы говорили, что ППА можно не облагать. Я говорю, а с какой стати? Если 0,1, надо облагать, как бы он ни назывался. Вот. И, наконец, за месяц, буквально до вступления ФСБУ-25, законодатели такие приняли закон, обязывающий платить налог арендодателя. Но все это, конечно, не улучшало мое мнение о ФСБУ-25, поэтому я его внимательно перечитывала несколько раз и искала в нем лазейки. То есть искала в нем такие варианты, чтобы его можно было не применять. И вот смотрите, что я отыскала. Значит, когда надо применять ФСБУ-25? Первое. Объект передается на определенный срок. Действие арендатора арендодателя строго ограничены этим сроком. Можно пошаманить? Можно пошаманить. Заключите договор на неопределенный срок. Это написано в информационном письме ВАС номер 59 2001 года что если мы заключаем договор аренды на неопределенный срок, можно его даже не регистрировать. Вот, то есть даже высшие судьи, в принципе, не против того, чтобы мы заключали договора аренды на неопределенный срок. На неограниченный срок. И все, ФСБУ-25 мы можем не применять. Ну вот со вторым, третьим и четвертым пунктами здесь посложнее. Здесь нам пошаманить не удастся, потому что предмет аренды идентифицируется и определен в договоре. Арендодатель не может в любой момент принять единоличное решение о замене объекта. Это так оно и есть. Арендатор вправе получать экономическую выгоду. А как же, для чего же он еще его берет в аренду? Как используется предмет аренды, определяет арендатор с учетом технических возможностей объекта. Вот когда выполняются одновременно все эти условия, ФСБУ-25 применяется. Если хотя бы одно не применяется, не выполняется, то ФСБУ-25 можно не применять. Я считаю, с первым пунктом можно что-то сделать. То есть можно заключить договор на неограниченный срок. А вот еще исключение ФСБУ-25, но это просто такие, ну более, так скажем, мелкие моменты, то есть срок аренды не превышает 12 месяцев. Если организация хитрит, бухгалтер хитрит и перезаключает договора аренды каждые 12 месяцев, это бросается в глаза, конечно, это и аудиторам бросается в глаза. И налоговым органам. Вы здесь расположились, извините, всерьез и надолго. Ввезли мебель, закупили оргтехнику, сделали ремонт дорогой. И вдруг вы перезаключаете договор каждые 12 месяцев. Ну, ясно дело, чтобы не применять ФСБУ. Ну, хотя налоговикам-то это до лампочки применять, не применять нами ФСБУ-25. А вот аудиторы могут высказать свое фе. Аналогичный новый объект стоит менее равно 300 тысяч, но ну, это абсолютно четко. И арендатор может применять упрощенные способы учета. То есть это тот самый упрощенец, бухгалтерский упрощенец, который малое предприятие не подлежит аудиту. Вот этот упрощенец может не применять ФСБУ-25. Если хотя бы одно из условий соблюдается, арендатор не применяет ФСБУ-25. Еще раз повторяю, с первым пунктом особо не химичьте, потому что вот это вот перезаключение каждые 12 месяцев – это профанация. Вот, потому что действительно, если вы в офисе расположились надолго, то никакие 12 месяцев вас не спасут от применения ФСБУ-25. Лучше уж действительно заключайте на неограниченный срок. Хорошо, арендодатель может сказать, а как я вас выгоню, если вы мне надоедите? Вот. Как я вас, если я заключу договор на неограниченный срок, как я вас отсюда выгоню? А вы очень просто ответьте, что мы включим в договор такую поправку об одностороннем повышении аренды платы. То есть, если мы вам надоедим, вы в одностороннем порядке увеличиваете арендную плату, мы тут же уходим. Все, это мне юристы подсказали, как можно выйти из ситуации. Сейчас мы с вами рассмотрим пример лизинга, который договор по которому заключен до 2022 года. А потом я уже скажу, что у нас изменилось в 2022 году. Итак, операции у лизинга дателя. Через 0,8 он приобретает объект, скажем, за 900 тысяч рублей, ставит на 0,3, как положено, инвестиционная недвижимость, допустим. Дальше учитывает лизинговые платежи миллион рублей на кредите 91-го. НДС-база пока отсутствует, потому что база по НДС начинается, когда начинается лизинг. То есть использование. С 0,3 списывается объект, и на 98-м отражается будущая прибыль. Разница между лизинговыми платежами и себестоимостью объекта. И по мере поступления платежей пропорционально учитывается доход и в бухгалтерском, и в налоговом учете. То есть, очевидно, у лизингодателя. Разниц между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает. А вот разница с НДС очевидна. НДС начисляется ежемесячно равномерно по мере оказания услуги, а налог на прибыль по деньгам, кассовым методом. То есть э, здесь будет совпадение НДС и прибыли только в том случае, если лизинговые платежи будут равномерные. Но они обычно неравномерные, как мы сейчас дальше посмотрим. Вот у лизингополучателя У него явные разницы между бухгалтерским учетом и налоговым, но а, можно, по крайней мере, избежать срочных разниц. И сейчас это, кстати, тоже актуально. То есть изменения небольшие с 2022 года. Мы сейчас посмотрим обязательно. А, начинаем с налогового учета. Срок 9 лет по классификатору. Применяем лизинговую тройку, то есть сокращаем срок в 3 раза. Остается 3 года. На эти 3 года заключаем договор лизинга. И в бухгалтерском учете уже начисляем амортизацию, исходя из срока договора. Таким образом, мы за три года самортизируем объект, в бухгалтерском учете, в налоговом учете и закончим договор. Все будет прекрасно. Разницы дальше пойдут. Откуда? Смотрите, в налоговом учете статья 257. Первоначальная стоимость объекта ⁇ это та сумма, которую лизингодатель заплатил поставщику. То есть 900 тысяч. А в бухгалтерском учете это не только лизинговые платежи, вот как у меня в примере. Это и таможенные платежи, и доставка, и монтаж, и установка. Это все-все-все. То есть в это, этот миллион у меня в примере. То есть уже на этапе приобретения возникает эта разница а в сумме амортизации. А в налоговом учете 25 тысяч амортизация, а в бухгалтерском учете 27 700. Дальше, лизинговые платежи а, с дисконтом, то есть никакой высшей математики, чистая на глазок. Первый месяц 100 тысяч, со второго по 12 месяц 54 тысячи и с 13 месяца 12 500, то есть меньше суммы амортизации. Так оно и бывает обычно. Зачем нам тут математики для того, чтобы рассчитать эти очевидные вещи, что со временем, естественно, оборудование любое изнашивается, и в, в, на конечном этапе, на последних месяцах уже, естественно, лизинговый платеж становится меньше суммы амортизации. Итак, первый месяц мы перечисляем 100 тысяч. В бухгалтерском учете учитываем амортизацию, 2002. И в налоговом учете, в расходы, мы учитываем в расходах лизинговый платеж, минус амортизация и плюс амортизация. А почему так сложно? А потому что надо в регистрах распределить, расположить 75 тысяч в регистр прочие расходы, а 25 тысяч в регистре амортизации. Вот это правильно. И разница 100 тысяч минус 27, это будет налогооблагаемая временная разница, и ОНО, 9,68, кредит 77. Дальше, начиная со второго месяца и по 12, ничего не меняется. То есть ОНО продолжает расти. А с 13 месяца, уже оно начинает списываться. Почему? Потому что лизинговый платеж становится меньше суммы амортизации. В налоговом учете мы по-прежнему из платежа вычитаем амортизацию, а не наоборот. И в регистр прочие расходы у нас идет сумма минус 12 500 а в регистр амортизация по-прежнему 25 тысяч. И вот это ОНО начинает списываться, как бы с горки скатываться с 77 счета. И в течение 24 месяцев у нас закроется ОНО, закроется договор, все самортизируется, все будет прекрасно. Теперь что у нас изменилось с 22 -го года? Во-первых, по налогу на прибыль. С 2022 года утратил силу пункт 10 статьи 258, то есть начисляет амортизацию собственник, то есть лизингодатель. Если в состав лизингового платежа включается выкупная стоимость предмета лизинга, то лизинговый платеж учитывается в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости относится к договорам, заключенным с 2022 года. То есть, еще раз повторю, то, что вы здесь видели в примере, это касается договоров лизинга, заключенных в 2021 году и ранее. А какие мы увидим изменения, если договор лизинга заключен в 2022 году? Изменения будут у лизинга Дателя. То есть у него проводки не изменятся, проводки точно такие же останутся, но у него будет дополнительный расход в налоговом учете. Он будет учитывать в затратах, в налоговых амортизацию, исходя из того 0,1 счета, который у него, 0,3-го счета, в данном случае, который у него на балансе какое-то время был. Он же начисляет амортизацию в налоговом учете, но он не начисляет амортизацию в бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете амортизацию по-прежнему начисляет балансодержатель. А балансодержатель у нас здесь – это лизингополучатель. И вот почему у лизингополучателя ничего не изменится. Потому что, смотрите, налоговый учет, он учитывал в расходах, 100 тысяч минус амортизация плюс амортизация. То есть лизинговый платеж минус амортизация плюс амортизация. Сейчас он амортизацию не начисляет налоговую, поэтому у него в расходах будет 100 тысяч. Ну, за, за минусом вот этого э, чисто символической выкупной стоимости, если она есть. А, и вот эти 100 тысяч целиком пойдут в регистр прочие расходы. То есть как были расходы 100 тысяч, так и остались расходы 100 тысяч. То есть у лизинга-получателя ничего в основном не меняется в 2022 году. Все, за исключением только оформления налоговых регистров. Здесь будет проще, здесь будет один регистр прочие расходы 100 тысяч. Регистра амортизации уже не будет, потому что он амортизацию не начисляет. Вот единственное, что изменилось. А так все проводки, все расчеты, как эту срочную разницу убрать, все это остается, ничего не меняется. Итак, утратил силу пункт 10 статьи 258. И вот долгожданное мое... Э, то, то, чего я ждала очень долго, 382 ФЗ о налоге на имущество. За имущество, переданное в аренду, в том числе по лизингу, налог на имущество платит аренда или лизинга датель. И это тоже по договорам заключенным с 2022 года. То есть четко сказали, что арендатор, пусть у него это ППА на 01, но она не облагается налогом на имущество налогом облагается у лизингодателя. Теперь возникает вопрос: а если лизингодатель, вот как у меня в примере, списал этот объект со своего баланса, но тем не менее он должен платить налог на имущество, как ему это делать с остаточной стоимостью? На этот вопрос отвечают письма. Минфина и ФНС 22 -го года. В момент передачи недвижимости лизингодатель учитывает инвестицию в аренду в виде будущих платежей по ФСБУ-25. Остаточную стоимость определяют в той оценке, как она отражается в регистре учета на эти даты, то есть в размере, чистой стоимости инвестиции в аренду за вычетом полученных арендных платежей. Это для исчисления налога на имущество организации, если он уплачивается со статочной стоимости. То есть к кадастровой стоимости это никакого отношения не имеет. Итак, у арендодателя при неоперационной или финансовой аренде. 0108 приобретение объекта лизинга. 7691. Мы эти проводки видели уже с вами в примере. 7691 это как раз инвестиция в аренду, то есть сумма лизинговых платежей. По НДС, еще раз напоминаю, что база отсутствует просто при передаче с баланса на баланс. Тут НДС не начисляется. НДС начнет начисляться по мере лизинга, то есть когда пойдут акты и счета фактуры по мере оказания услуги, потому что лизинг – это услуга, в отличие от аренды. Дебит 91, кредит 7,6 НДС. С первого счета или с третьего, с какого хотите – Списывается балансовая стоимость объекта, и на 98-м отражается будущая прибыль. Дальше поступают лизинговые платежи, дебет 51, кредит 76. И вот 76-й счет потихонечку закрывается. То есть на 76-м дебетовая сальдо отражает именно вот эту самую чистую инвестицию в аренду сальдо, 90, сальдо 76 счета как раз составляет чистую стоимость инвестиции в аренду. И 98,90 прибыль пропорционально учитывается, а НДС начисляется равномерно по мере лизинга. Итак, налог на имущество это дебетовая сальдо счета 76 и это разумно. Оно постоянно будет уменьшаться по мере поступления платежей. Чистая стоимость инвестиций. Амортизация в налоговом учете начисляется с суммы на 0,1 в течение срока аренды. И по мере начисления амортизации у нас учитывается ПНД. Раньше он назывался ПНА. Мне как-то эта аббревиатура больше нравится. ПНА, поэтому я здесь ее... И поставила. Сейчас это называется ПНД. Дебит 68, кредит 99. По умолчанию у меня везде по налогу на прибыль метод отсрочки. Я, по-моему, вам об этом уже говорила. Дальше у арендодателя. При операционной аренде приобретается объект, начисляются платежи, в том числе учитывается НДС, закрывается 76-й счет платежами и начисляется амортизация в бухгалтерском и в налоговом учете одинаково. То есть здесь никаких разниц нет, все просто. Налог на имущество определяется 0,1 минус 0,2, то есть с остаточной стоимости, все прекрасно. А вот у арендатора или лизинга-получателя как учитывается объект на 0,1, как право пользования объектом аренды по фактическим затратам. Формируется это право на 0,8 счете. Но налогом на имущество этот 0,1 никогда облагаться не будет, потому что четко об этом наконец-то сказали в законе, что платит налог арендодатель. Девятнадцатый счет идет отдельно НДС. Двадцать амортизация начисляется только в бухгалтерском учете. В налоговом учете амортизацию начисляет арендодатель или лизингодатель. Дальше, перечисление лизинговых платежей учитывается как расход в налоговом учете, как это было раньше. И ОНО. ОНО, как мы видели в примере, пока... У нас оно растет, вот этот треугольник, да, оно растет, пока лизинговый платеж превышает сумму амортизации. А потом наступит переломный момент, когда сумма амортизации начнет превышать лизинговый платеж. Тогда оно будет списываться. 77-68. Мы на примере... Уже это сегодня видели. Ну, а если арендатор не применяет ФСБУ-25, еще раз повторю, если, допустим, для этого достаточно, чтобы договор был заключен на неопределенный срок. И у арендатора все будет просто, как раньше. Объект на забалансовом счете, платежи на 20-м, НДС на 19-м, НДС к вычету, перечисление платежей. То есть как это было всю жизнь у нас при операционной аренде. Ну а лизинг, есть лизинг, конечно, с постановкой на баланс. Но это не потому что ФСБУ-25, а это потому что лизинг. Передача с баланса на баланс. Закон 305 мне хотелось бы еще сегодня вам напомнить по налогу на имущество. С 2022 года отменяется декларация, если имущество облагается по кадастровой стоимости. То есть обратите внимание, если у вас только имущество по кадастровой стоимости, если у вас по остаточной нет стоимости имущества, то вы декларацию вообще не подаете. Это как по транспортному налогу мы уже не подаем декларации, по земельному налогу. И вот по налогу на имущество с кадастровой стоимости Тоже налоговая на себя взяла труд исчислять этот налог. Налог надо платить по году и до конца месяца следующего за кварталом. Необходимо сверять сумму с ФНС. Чтобы налоговая правильно исчисляла налог. Если имущество уничтожается, уплата налога прекращается с первого числа месяца гибели. Об этом надо сообщить в налоговую. Вот этот приказ 2021 года надо посмотреть, если у вас есть имущество, облагаемое по кадастровой стоимости. Заявление о праве на льготу вы тоже подаете в налоговую инспекцию, чтобы налоговая инспекция знала, какие у вас льготы. И вот что сделал 67 ФЗ антикризисный мы его с вами рассматривали и в теме НДС, и в теме налог на прибыль. И еще будем смотреть в следующий раз, когда будем зарплатные налоги смотреть, НДФЛ, страховые взносы. Вот этот 67-й ФЗ, он внес изменения практически во все основные налоги. Не избежал изменений, изменений и налог на имущество по кадастровой стоимости. В 2023 году, Кадастровая стоимость будет равной той стоимости, которая была на 1 января 2022 года. То есть она фиксируется на 2 года. Это кадастровая стоимость. Ну и немножечко о земельном налоге в конце. С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые предельные сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей. Теперь он подлежит уплате в срок не позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи, если не отменены представительными органами муниципальных образований, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Но здесь следует заметить, что при наступлении 23 -го года, это мы в следующий раз будем с вами рассматривать, и календарь посмотрим на 23 год платежный, все налоги будут уплачиваться единым сроком 28 числа. То есть и налог земельный, и налог транспортный будут уплачиваться не до 1 марта, как сейчас, а до 28 февраля. Ну, небольшая, конечно, разница, но все равно чуть пораньше. И по итогам кварталов до, не до конца месяца тоже, до 28 числа. Это связано с введением единого налогового платежа, который будет вот так вот до 28 числа уплачиваться. По всем налогам, кроме НДФЛ. Но об этом в следующий раз. Также с 2021 года отменяется обязанность представлять декларацию по земельному налогу, начиная с налогового периода 2020 года. При этом налоговые органы с 2021 года будут направлять налогоплательщикам, организациям или их обособленным подразделениям сообщение об исчисленных суммах земельного налога. В дальнейшем направление юридическими лицами пояснений и или документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных ставок, льгот или начисления оснований для освобождения от уплаты налога, установленных законодательством, а также рассмотрение их налоговыми органами, проводятся в порядке и в сроке, предусмотренные вот этой статьей. Надо сказать, что земельный налог, он местный, он даже не региональный, то есть его, по нему льготы устанавливают исключительно муниципалитеты, то есть органы местного значения, органы власти местного значения. На федеральном уровне льготы не устанавливаются, то есть налоговым кодексом они не регулируются, они устанавливаются на местах вот этими самыми муниципалитетами. С 2021 года на лиц, уполномоченных госорганами, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, возложена обязанность представлять в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведения о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте, и предоставленных на праве постоянного, бессрочного пользования для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. Определение правового статуса и налогообложения таких земельных участков будет осуществляться исходя из содержания представляемых налоговым органы сведений. Вот такие изменения. Это я взяла сайт ⁇ Аналог.ру ⁇ Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки и Налоговым кодексом России. Появилось и новое условие применения налоговых льгот. Если налогоплательщик физическое лицо, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговыми органами в соответствии с федеральными законами с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на данную льготу. Ранее указание на период, с которого может применяться без заявительный порядок, Предоставление налоговых льгот в Налоговом кодексе отсутствовало. Вот сейчас его ввели. И все изменения в расчете земельного налога в вашем регионе, вступившие в силу с налогового периода 2020 года, можно изучить с помощью сервиса справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам на сайте ФНС России. Там, собственно, я и наковыряла, извините, эти, льго, эти изменения, которые по земельному налогу сейчас следуют. Так, спасибо вам большое за внимание, лекция закончена, теперь я жду ваши вопросы, пожалуйста. Это не ко мне вопрос. Спасибо большое, Валентина. Все понятно, значит, нет никаких вопросов. А вот огонек, когда загорается, я все время хотела спросить. Я смотрю и сюда, и сюда. А что бы вы хотели пересмотреть, Валентина? Что вы имеете в виду? А, гонюк, значит хорошо, да? Ага. Угу. А, вы имеете в виду, Валентина, что хорошо бы Минфину пересмотреть? Ну да, я уже давно об этом говорю, что э, Минфин у нас переводом занимается. Просто, знаете как, берут текст МСФО и в Google переводчик его вот, вставляют. И чем больше текст, тем менее разумный на выходе получается перевод. С ним же надо еще поработать, а они не работают. Если вам нужны примеры, Посмотрите ПБУ-18, ну я уже об этом, правда, говорила в прошлый раз, и посмотрите ПБУ-21. но ну вообще непонятно, о чем речь идет. Вообще не, не связанный текст. Вот. То же самое вот в этой ФСБУ-25. Напихали, извините, высшей математики. Кому это надо? Кому это надо, если лизинговые платежи всю жизнь определялись, исходя из законов рынка, конкуренции, но никак не высшей математики. И в части вот этого капремонта, который вот новую сферу образует, да, это большой риск, но э, надо установить разумный предел, такой существенный предел, и вы будете от этого освобождены, от этой обязанности. Так, ну если огонек, это хорошо, это понравилось, это замечательно. Ага. Спасибо. О том, я думаю, наоборот, что вы чем-то недовольны. Вот, если какой огонек загорается, мне кажется, что кто-то с чем-то не согласен. Но вы пишите, если кто-то с чем-то не согласен. У нас с вами осталась еще одна лекция очень интересная. Я в нее вношу изменения каждый день поэтому я все никак не могу направить Елене и ее презентацию, потому что каждый день туда вношу изменения. Она будет касаться единого налогового платежа, НДФЛ, объединения фондов в 2023 году, то есть самые-самые свежие новости. Поэтому думаю, что будет интересно. Жду вас 22 декабря на последнюю нашу лекцию. А на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.